Сейчас прошли немножко на занятия на перенажере правила, и как ощущение? Очень обширно, объемно, я себя так чувствую в таком приподнятом состоянии, высокоэнергетическом, очень здорово. Да, мы крутили сальто, вертелись на коромыслах, работали для... на силу, на очень обширно вокруг крутится все. Чувствуешь поле свое, Да-да-да. Здорово. Вот ну, так, друзья, хотите полетать, хотите ощутить, если у вас крылья за спиной, или все уже отмирает, приходите к нам на тренажер. Вот люди рекомендуют. Благодарю за вас.